Я сейчас чувствую себя, как будто я еду на метле. Yamaha создала трехцилиндровое чудовище. Ну что, друзья, всем привет, с вами канал Глобус Мот» И сегодня мы хотим вставить свои 5 копеек по поводу а, этого новоявленного мотоцикла 2017 года Yamaha MT-09. Ну что, друзья, всем привет! Это город Москва, Беловежский пруд, запад Москвы. Сегодня у нас 24 апреля, и сегодня мы поговорим об МТ-09. Это мотоцикл 2017 года, который мы подобрали вчера. У меня есть какие-то нежные, смешанные чувства по поводу данного мотоцикла. О нем очень много информации в интернете, но я бы хотел вставить свои мелкие 5 копеек. Это будет не обзор мотоцикла, это мое личное мнение по поводу данного мотоцикла. Я не снимаю обзоры, как вы знаете. Просто мне интересно было поделиться с вами своими впечатлениями после того, как я прокатился на этой модели. Прокатился на модели 2014 года. Стоит ли рассматривать данный мотоцикл к приобретению для движения по городу? Поехали! up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman race cars. The sky's the limit, shoot for the stars. So that guitar every day. Found for music, never went away. I joined a couple and played a few shows. Tried to impress the girl in the Ну что, друзья, поедем покатаемся, вот так вот этот аппарат заводится. Вот таким вот образом. И единственное, что мне не нравится, что здесь интуитивно хочется нажать на бибику вот здесь, а она не бибикает, а здесь поворотник включается. То есть интуитивно хочется, чтобы поворотники были вот здесь, а бибика вот это была вот здесь, флаксон. А, не совсем удобно, но так кататься можно. Аппарат очень удобный, по городу вообще идеальный. Давайте прокатимся, посмотрим, что он из себя представляет. Сейчас у нас включен эконом режим. Здесь можно также переключать в стандарт и разные моды, вот они. На приборке мод Б, мод стандарт и мод А. А это, ну, видимо, здесь А это агрессив. Б это типа такой лайтовый, типа дождь. Вот, и стандарт, соответственно. Вот мы сейчас поедем на стандарте, вот так вот. Давайте прокатимся, посмотрим, что он из себя представляет. Аппарат, я считаю, вообще лучший для города. Если сравнивать его, например, с гипермотардом от Ducati, я бы сказал, что гипермотард просто нервно курит в сторонке, потому что Yamaha создала трехцилиндровое чудовище. По дизайну, конечно, это очень... Каждому свое, да? но дизайн такой самобытный, своеобразный. В некоторой степени мне, конечно, он нравится, но, может, кому-то, может, и нет. Но для города комфорту аппарат просто бомбище сейчас мы выйдем через парковку вот таким вот образом нарушим все надеюсь нас за это не побьют и котнем сейчас посмотрим что он может со светофора я вам скажу что у него отсечка вообще непонятно где находится девушкам с длинными ногами говорит будет не очень удобно мы едем вдвоем сейчас вот таким вот образом. Всем привет. Что, давайте катнем, посмотрим, что он может. Вот такая пулялка. Причем я вообще ничего вот, толком не открывал. Я просто открыл первую передачу на стандарте. А у меня жена сзади, которая сидит, она чуть не соскочила с сидушки. Это было мега круто, друзья. Это было мега круто. Давайте я, наверное, все-таки разверну камеру, чтобы вам было видно нас, да, как мы будем это все. Как это все будет происходить. Опа, что-то я передачу классно, очень жестко. Давайте еще разочек откроемся. Это мега пулялка, друзья мои. Это вообще что-то нечто. Вы видели, у нас оторвало колесо, при том, что я открыл только наполовиночку. Это вообще просто феерично. Как тебе пулялочка? Не надо так. Ну, как тебе пулялочка? Я чуть не упала. Она чуть не упала. Это просто потрясающе, друзья мои. Это не это непередаваемое ощущение. Как-то не надо. Так как не надо. Ой, менты нарушали, а, ты... а менты нарушали, а я это видел. А они с мигалками а им можно. А да чуть-чуть. Он колесо задирает. Вы видели, я крутил руль, вообще ничего не происходит. То есть он задирает колесо безбожно. Это просто потрясающе, друзья мои. Это, это великолепие. Это великолепие городского байка, который вам даст такие ощущения, которые вы вообще в жизни никогда ни на чем не получите. Это просто. это, это прекрасно. Ай, все вот эти спорты.. Все спорттуристы. Ну, спорттуристы это, конечно, немножко другая стезя Но спорты, я не знаю, они вообще не нужны. Z800, ну такое себе, он тяжеленький достаточно. А вот этот аппарат меня просто сразил наповал. Потому что, когда я а, его попробовал впервые, я сначала думаю, что это за трехцилиндровое невнятное гогно. Вот реально, какой-то гуана трехцилиндровая. Я посмотрел на него, думаю, блин, ну такое невнятное. Какое-то мотоцикло. Вообще непонятное. А здесь сейчас я просто... Катнувшись первый раз на нем на предыдущей версии 2014 или 2015 -го года, я не помню, там вот было все, вот, все великолепие. Я прокатился на нем порядка 70 километров за и по городу, и в Химки мы ездили. Это было просто прекрасно. И сейчас я еду с женой на мотоцикле, она еще на нем едет первый раз в жизни. И это потрясающе, друзья мои. Это просто какое-то вот несравненное великолепие. Давайте сейчас вот так сделаем. Готовы? Оттормаживается просто элементарно. Она там вжалась и орет, просто она, она вжалась, орет мне на ухо, там кричит. То есть она даже на спорте, на литровом таких ощущений не испытывала. Легкий, маневренный, кайфовый байк, просто потрясающе Посмотрите, как он налегу пор рулится Он он, он перекладывается вот с места на место, вот влево-вправо, просто идеально. Я вам скажу, знаете как, вот я сейчас чувствую себя, как будто я еду на метле. Вот реально вот, а, если взять метлу, как, вот Баба-Яга на метле, реально, вот он, он примерно вот такой. То есть узенький, маленький, маневренный, легкий. Вот когда говорят, маневренный как велосипед. Я вам скажу, все, что вы видели до этого, это все фигня. Маневрный как велосипед, это именно вот этот мотоцикл. Все остальное нет. Просто нет. Я покатался на много различной техники. И я вам скажу, что вот интереснее этого мотоцикла для города я еще ничего не испытывал. Это ни в коем случае не реклама. Я на самом деле очень сильно ошибался в этом мотоцикле я вот сейчас закладываю ну так хорошо закладываю при том что я с женой я иду уверенно он очень легкий маневренный юркий вот не знаю я бы еще 8 камер повесил бы на колеса везде бы просто развесил чтобы вам показать всю эту прекрасную наготу этого мотоцикла его управляемость его юркость юркость это имеется в виду что он очень управляемый да его вот аэродинамики нет конечно но вот его а, эргономичность эргономика да это то что как мы вот в нем себя чувствуем эргономично то есть я бы сказал так что это очень удобный кроссовый мотоцикл для городской езды то есть это это мотор это Супер я не знаю, Гипер Мотард от Дукати просто нервно курит. Друзья мои, Супер это вот, это Yamaha МТ-09. 07 не щупал, честно. Мне кажется, что с двух цилиндров там не очень много можно выжать. Но здесь с трех цилиндров выжали просто потрясающие дикие свои лошадя, крутящий момент. И на самом деле, вот я еду на первой передаче, например, когда ускорялся, да, на второй передаче Я не понял даже где отсечка Потому что я ускоряюсь Я понимаю, что я еду чуть ли не на заднем колесе И он в стандартных режимах Настройки Он, он очень а, эластично работает мотор На всем диапазоне оборотов а, И я не нашел где отсечка Реально Я уже хотел переключить И понял, что там еще можно куда-то крутить То есть он настолько резво ускоряется Это просто непередаваемое ощущение Друзья мои Это лучший мотоцикл для города для узких городов, для широких, для различных, для мкада, то есть для чего угодно, так. Это просто непередаваемое ощущение, друзья мои. Вот мы сейчас едем, я жену отвожу в СССР, она тут сейчас будет занятия заниматься. И я вам сейчас засниму этого красавчика Вы сейчас его просто зацените Глушится здесь вот таким образом Ощущения Бабы не от этого текут Не от спортов Не от да? Уже все? Все, я побежала Еще, еще ощущения, у тебя время еще есть мне давно не было страшно, мне было страшно При том, что я полручки только открутил, можете себе представить? Нет, нет. Все, я давай, через час давай, ну, на нем? <свят> Хорошо, давай Ну что, друзья мои, давайте еще катнем на нем, да? Вам, наверное, понравилось? Я сейчас камеру перенастрою чуть-чуть Друзья мои, это непередаваемое ощущение Это просто потрясающе, какой-то Эйфория которой просто не хватает человеку для познания дзена в городских условиях Плюс ко всему, вот вы можете сидеть вот так, вот так, а можете сесть еще вот так То есть реально сзади, вот я сижу, сзади сидушка очень широкая и она позволяет очень комфортно сесть это просто шикарно. Вот сейчас мы едем 25, 24, 23. Вот я руки видите держу. Это просто идеальный мотоцикл для города. А, больше вам и нафиг не нужно. Вот то есть я вот мое мнение, вот мое мнение, что этот мотоцикл порвет любого спорта в городе до сотни. Вот до сотни я просто вот почему-то уверен в этом. Может быть какой-нибудь выобразный, какой-нибудь выфер, может быть, наверное, нет. Но там все-таки четыре цилиндра. И это тоже такой, знаете, вопрос. Потому что выферы не очень хорошо снизу тянут, Но вот этот мотоцикл, это просто для города лучше нет. Конечно, на нем ехать куда-то на дальняк, это будет немного некомфортно. Скажем так, 200-300 километров дальняка там, по трассе, в принципе, можно выдержать. Да можно и 500 выдержать. Можно выдержать и 1000. Но вопрос, насколько вы хотите это, это делать. Но вот для города... Здесь просто проблема в том, что некуда положить багаж, да, то есть тут проблема, что нет ветровика. А здесь, ну, именно для далека, да? а Здесь как бы нет некуда разместить сумки. Вдвоем с пассажиром не поедешь. Ну, но это непередаваемые ощущения, просто непередаваемые от пользования этой техникой. Это вот реально городской кросс такой вот. Широкий руль, посадка такая очень узкая. И я чувствую бак полностью, то есть я всеми ногами отжимаю его. Тормозит он просто великолепно. АБС его срабатывает идеально. То есть э, вот на сухом, таком пыльном месте. Я, конечно, только задним попробовал обрез, потому что, ну, перед я просто не могу ехать как идиот, как дебил и валивать на чужом мотоцикле, цена которого 600 тысяч рублей, вы же понимаете, да? Вот, ну, то есть впечатление от него только самые наилучшие. Блин, я забыл шлем застегнуть. Вот, поворачиваем, едем сейчас на базу. Это непередаваемое ощущение, друзья мои, это просто вот какой-то на... ПИК-технологии или я не знаю, ну, пик-технологии это громко сказано, наверное, но то, что здесь сбалансировано, его очень легкий вес, компактность, комфорт, удобство. То есть обычно, на мой взгляд, все мотоциклы чем-то приходится жертвовать. Например, если это спорттурист, да, то он слишком широкий, он очень такой, не так хорошо проходимый. Если мы говорим о. А, допустим, в спортах то они очень жесткие, не совсем комфортные, да. Если мы говорим о дорожных мотоциклах, аля Z 800, Z 1000, Z 750 у Kawasaki, да, какой-нибудь там Fazer, да, это все, конечно, вот хорошо. Видел, поехал красавчик. Это все, конечно, хорошо, но вот на спорте ему явно неудобно. Я сижу прямо, у меня посадка абсолютно прямая, мне удобно, мне комфортно, у меня широкий руль. Я хорошо маневрирую, то есть вот Я не знаю, как это еще объяснить, понимаете? Я не обзорщик, я не умею делать обзоры на мотоциклы Но вот этот мото, это просто что-то, нечто такое Вот я сейчас э, приоткрыл газ вот Сейчас у меня бейс задний сработал, кстати Я сейчас приоткрыл газ и я понял, вот я сейчас еду, качусь, даже ноги не выставляю, между прочим Вот я сейчас ехал, вот сколько там, километров в час, да? Ноги не хочется выставлять Он очень очень правильно сбалансированный мотор с Правильной посадкой С отличной развесовкой Просто идеальный лучший мотоцикл я еще не встречал Учитывая насколько сильно я не люблю Ямаху Я считаю Ямаха смогла вот, Опять же это лично мое мнение Мне не очень нравится Ямаха Но этот мотоцикл я бы себе взял Как для города первый Но если у вас конечно же есть 400 плюс 500 плюс вы можете рассмотреть такой мотоцикл, это будет вообще бомба. Если вы не собираетесь ездить на дальники, там максимум 100-200 километров на дачу еще что-нибудь с женой без баулов это просто идеальный мод, просто потрясающий. Я считаю, надо брать. Это это великолепие. Что мне очень нравится по его посадке, по его эргономике, просто нет никаких претензий потому как он вписывается между ног просто настолько потрясающе, что все вот эти вот выемки специально как будто созданы для ног любого, абсолютно любой комплекции людей. Это по факту мотор, но это мотор с диким крутящим моментом, с очень хорошим сбалансированным мотором, с потрясающими тормозами и великолепным управлением, это по факту. Uh, Но ну, если сравнивать с гипермотардом Дукати, uh, наверное, это супермотард. Я ростом 1,92 м, и вот так вот я на нем выгляжу. Абсолютно прямая посадка. Uh, и, кстати, очень удобно, если, например, вы устали ехать очень долго, можно вот так вот сместиться, о том, что я говорил. Вот таким вот образом можно сместиться, и можно шикарно чувствовать uh, свою пятую точку, дать разгрузиться немножко. Вот таким вот образом. Не знаю, мне очень нравится кайфовый аппарат.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 Всем, кто посмотрел, ставим лайки, дизлайки, комментируем, что понравилось, что не понравилось, что хотели бы еще увидеть, какие мнения хотели бы услышать от нашего скромного имени. И всем пока.